Fusion 360 – прекрасная программа для моделирования с целью 3D-печати. В ней можно моделировать, симулировать, визуализировать, в общем, играть в инженера. Ввиду ее практически бесплатности, весьма популярна для самообучения, вследствие чего существует проблема отсутствия универсального базиса навыков, и многие простые моменты могут ускользнуть от внимания. Сегодня рассмотрим 10 маленьких трюков и особенностей, которые помогут сориентироваться начинающему печатнику. Первым делом кликнем по своему аккаунту и настроим вертикальную ось. Для удобства экспорта с целью 3D печати намного лучше подходит Z, нежели дефолтная Y, так как это соответствует языку геометрии 3D принтера. Теперь при экспорте слайсер вы будете видеть модель так же как в среде Fusion 360. Чтобы в процессе моделирования не отвлекаться на измерения, все известные размеры можно внести заранее как переменные и позже использовать эти переменные как свойства элементов. Эти поля также позволяют вводить формулы для поддержания зависимости параметров друг от друга. Эти формулы в том числе позволяют менять единицы измерения, если это необходимо. Fusion 360 – инструмент параметрического моделирования. С каждым действием программа запоминает, если вы не решили иначе, принятые решения и их порядок. Все эти решения можно поменять или изменить их порядок. Если эти изменения повлияли на какую-либо фичу в древе истории, они подсветятся желтым, чтобы вы обратили внимание. Во Fusion 360 множество инструментов и элементов, которые имеют свои свойства и порядок применения. В случае, если вы не уверены, какой следующий шаг необходимо предпринять, остановите курсор и он вам сообщит. При выделении тел, грани, ребер имеет значение направление выделения. Слева направо выделяются объекты, которые полностью помещаются в окно выделения. Справа налево текст, с которыми происходит пересечение. Можно также настроить, хотите ли вы выбирать тела, грани или ребра и так далее в специальном окне. Слово «выделение» выделять можно не только прямоугольниками. Существуют также функции свободного выделения и выделения касанием. Для вращения модели используется комбинация shift плюс средняя кнопка мыши. Для выбора точки вращения зажмите shift и кликните средней кнопкой мыши по выбранной точке. Для возвращения к точке по умолчанию, дважды щелкните средней кнопкой мыши. Для изменения набора инструментов по умолчанию или горячей клавиши, наведите на желаемый элемент и выберите неспадающее окно. Когда, например, грани становятся невыделяемыми для таких команд, как фаска, зажмите Ctrl, чтобы увидеть немодифицированную модель и выделите необходимую грань. Если модель слишком сложна, чтобы выбрать ракурс, которого можно было бы выделить необходимый элемент, все равно наведите на него курсор и зажмите левую кнопку мыши. В нескладающее меню выделите необходимый элемент. При экспорте модели можно экспортировать эту модель не только как файл, но и вывести ее сразу в слайсер или любую другую программу по желанию.